Согласно статистике, только небольшой процент из тех, кто смотрит наше видео, на самом деле подписан. Так что если вы этого не сделали и в конце видео вам понравится то, что вы видите, подумайте о подписке. Это очень помогло бы алгоритму YouTube в продвижении большего количества нашего контента о психическом здоровье. Спасибо, что вы здесь. Привет, любители психологии. Добро пожаловать на наш канал. Итак, вы находитесь на вечеринке, когда замечаете, что очень привлекательный человек смотрит в вашу сторону? Но вы не очень хороши в завязке разговора и в ответных репликах. В глубине души вы просто хотите, чтобы человек, которым вы восхищаетесь, подошел к вам. Как вы можете привлечь его внимание и подтолкнуть его к этому? Что ж, есть несколько способов. Вот как привлечь кого-то, ничего не говоря. Во-первых, покажите, что вы открыты для общения. Используйте открытый язык тела. Люди легче подходят к другим, если они просто выглядят открытыми. Покажите, что вы готовы встретиться с ними с помощью немного открытого языка тела. Психолог Моника Мур провела исследование методов флирта, используемых в барах, торговых центрах и местах, куда молодые люди ходят знакомиться друг с другом, пишет автор Николас Бутман в своей книге «Как заставить кого-то влюбиться в вас за 90 минут или меньше». Автор отмечает, что психолог Моника Мур обнаружила, то чаще всего обращаются к не к красивым, а к тем, кто сигнализирует о своей открытости и уверенности с помощью основных техник флирта, таких как зрительный контакт и улыбки. Держите грудь и туловище открытыми, и старайтесь не скрещивать руки. Закрытый язык тела может создать впечатление, что вы недоступны или просто не хотите разговаривать, поэтому сохраняйте уверенность и открытый язык тела. И когда вы замечаете, что кто-то смотрит на вас, не уклоняйтесь, просто отвечайте улыбкой. Во-вторых, ухаживайте за собой, чтобы произвести впечатление. Красиво одеваться и быть ухоженным – это простой способ заставить кого-то обратить на вас внимание. Приятно видеть, как кто-то очень хорошо собран, а хорошая гигиена сама по себе является привлекательным качеством. Наденьте то, что заставляет вас чувствовать себя уверенно и счастливо. Если вы чувствуете себя самим собой, вы, вероятно, будете чувствовать себя более комфортно и открытым для других. Смотрите им в глаза, поддерживайте зрительный контакт. Итак, понравившийся человек посмотрел в твою сторону. И вы встретились с ним взглядом: поддерживайте хороший зрительный контакт и не бойтесь улыбаться в ответ. Гарвардский психолог Зик Рубин провел исследование, в ходе которого записал: Сколько времени влюбленные смотрят друг другу в глаза. Он обнаружил, что люди, которые не влюблены, смотрят друг на друга от 30 до 60% времени, в то время как пары глубоко влюбленные смотрят друг в другу глаза 75% времени разговора. Когда кто-то другой входил в комнату или прерывал их, они гораздо медленнее отворачивались от взгляда своего партнера. Поэтому лучше всего встретиться с ним взглядом, а не быстро отворачиваться. Если вы оба участвуете в групповом обсуждении, время от времени встречаясь с ним глазами, это может подтолкнуть его к мысли, что вы находите его привлекательным, когда этот человек. Все-таки подойдет к вам? Старайтесь смотреть ему в глаза 75% времени вашего разговора. Мозг помнит, когда в последний раз кто-то, кого они любили, смотрел на них таким же взглядом. И не будут ассоциировать этот взгляд с чувством любви. Почему? Ну, это прекрасное воспоминание высвобождает гормон, который известен как любовный наркотик. Финилэтиламин высвобождается в мозге, когда кто-то влюбляется. Номер 4. Улыбнись. Тебе нравится улыбаться? Пусть покажутся эти белые жемчужины. Проводилось исследование, которое показало то улыбка может сделать вас более привлекательным. Согласно исследованию женщины в эксперименте, которые улыбались 70% времени считались более привлекательными, чем женщины, которые редко улыбались. Так что не забудьте нежно улыбнуться, когда встретитесь с ним глазами. Номер пять. Ступите в клуб, в котором они состоят. Попробуйте занятия, которые им нравятся. Итак, как еще вы можете кого-то привлечь? Допустим, вы влюблены в одноклассника и заметили, что он играет в школьной группе. Возьмите несколько нот и поупражняйтесь на музыкальном инструменте. Может быть, они могли бы научить вас нескольким тактам своего любимого произведения? Дело в том, что наш мозг мотивирован проводить больше времени с теми, кто нам нравится. Поэтому мы могли бы с успехом заняться с ними хобби. По словам психолога по свидания, Мадлен Мейсон, система вознаграждения в нашем мозге может повысить нашу мотивацию проводить больше времени с тем, кто нам нравится. Если нам нравится быть рядом с ним, почему бы нам не хотеть проводить с ним больше времени? Она объясняет, что вы можете просто начать жаждать их присутствия. Нередко люди занимаются хобби или участвуют в мероприятиях, частью которых является тот, кто им нравится, чтобы быть ближе к ним, даже если они изначально не занимались сами этим хобби или деятельностью. Рондри объясняет, что это также дает вам дополнительную возможность, о чем вы можете с ним поговорить. Возможно, это хороший способ сблизиться с ним. Поэтому, как только вы обсудите с ним хобби и клубы, пригласите их также попробовать ваши занятия, которые нравятся вам. И номер 6. Потусоваться с группой друзей. Исследования показывают, что люди, как правило, находят других более привлекательными, когда они находятся в группах, а не в одиночку. Эта идея называется эффектом червизера и была доказана с помощью тестов психолога. Исследователи из Калифорнийского университета провели 5 экспериментов, в которых испытуемые оценивали людей на основе их фотографий. Они обнаружили, что испытуемые оценивали людей более привлекательными, когда они были изображены в группе одного пола, по сравнению с индивидуальной фотографией кого-то. Как показывает исследование, лица будут казаться более привлекательными, когда они представлены в группе. Поэтому, если вы видите очаровательного человека на вечеринке, возможно, стоит заставить его сначала обратить на вас внимание, пока вы общаетесь с группой друзей. Просто убедитесь, что вы одиноки или доступны в какой-то момент, чтобы у них было больше шансов приблизиться к вам. И как только они обратят внимание, не уклоняйтесь, улыбнитесь им. И не забудьте использовать любимые духи, когда пойдете на ваше свидание, потому что ты пригласишь его на свидание, верно? В какой-то момент вам придется с ним поговорить, мы верим в вас. Итак, как вы привлечете кого-то, прежде чем скажете ему хоть слово? Улыбка? Группа друзей рядом с тобой? Хорошая гиена? Дай нам знать в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с другом. Подпишитесь на канал. И нажмите на значок колокольчика, чтобы получить больше контента подобного этому. И как всегда, спасибо, что посмотрели.